Привет! Вы смотрите Универньюз. Меня зовут Настасия Иванова. Сегодня ты увидишь. Министр связи России и президента Татарстана на заседании Наблюдательного совета КФУ. Вызов ⁇ Газпром нефти ⁇ для ученых Казанского университета. Если жизнь после ВУЗа ток-шоу в рамках конференции. точка зрения ⁇ Министр связи России Николай Никифоров, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор КФУ Ильшат Гафуров провели заседание Наблюдательного совета Казанского федерального университета. Перед этим официальная делегация осмотрела выставку инженерного института КФУ с разработками ученых в области робототехники и 3D-моделирования. Подробности в сюжете Дианы Шиловой.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 IT. В тачком принтере можно получить такие тонкие сетчатые структуры, и потом вставлять их в человека.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 «Газпромнефть» привлекает ученых Казанского федерального университета к новому проекту, подробности которого вы узнаете в следующем сюжете.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 Продемонстрировать свои знания в английском языке, а также в таких предметах, как литература, история и других, смогли студенты Казанского университета на интеллектуальной игре Телемос. С кем же соревновались студенты КФУ, узнаешь в сюжете.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 6 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялось ток-шоу. Мероприятие прошло в рамках 11 студенческой конференции «Точка зрения». Подробнее в следующем сюжете.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 Учебные планы, новый предмет, тайм-менеджмент. Напомним, что продлится студенческая конференция до 6 апреля. Влада Антонова, Олег Кашин, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Учащиеся школ поучаствовали в конкурсе КФУ по переводу. Их заданием было перевести отрывок произведения с татарского языка на английский. Подробнее в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета прошел конкурс юного переводчика имени Шарафа Мудариса среди учащихся старших классов. Их оценили по следующим критериям. Знание языков, теоретических основ перевода и творчество автора выбранного произведения. Артем Тыпичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. Отечественные сотрудники Фонда перспективных исследований выяснили, когда искусственный интеллект будет способен заменить человека. О том, насколько с ним согласны сотрудники Казанского федерального университета, смотри в сюжете Дарьяны Храбрецовой. Каждый год появляются исследования, демонстрирующие стремительное развитие искусственного интеллекта. А ведь это представляет возможную угрозу для миллионов людей, связанную с потерей рабочих мест. Согласно заявлению отечественных ученых из Фонда перспективных исследований, процесс роботизации может произойти гораздо раньше, чем принято полагать в обществе, в ближайшие 10-15 лет. Речь идет не о строго механизированных областях, в которых роботы уже задействованы, например, в машиностроении, а о возможной замене человека в сфере обработки данных, где робот будет использовать свои естественные способности. Способности, которые сформировались в процессе эволюции. Тем временем сотрудники лаборатории машинного понимания КФУ сомневаются в быстроте процесса роботизации. Если рассматривать срок 10-15 лет, то, скорее всего, я не согласен с этим утверждением, так как э, здесь скорее не технические вопросы возникают, а юридического характера вопроса. То есть, если заменять какую-то профессию, то кто будет нести ответственность за искусственный интеллект? Например, если мы берем автономные машины, если сейчас, скажем, вот, в Калифорнии и в Аризоне, что эти в США автономные машины выезжают на дороги, то как бы, само движение автомобиля уже решено практически полностью. То есть они спокойно полностью едут по всем этим выделенным линиям, соблюдают все условия и все прочее. То, например, в случае неожиданных ситуаций, форс мажорных э -э ситуаций, например, аварий на дороге. Там непонятно, кто несет ответственность. Помимо юридических вопросов возникают и проблемы психологической подготовленности людей к роботизации. Если в сфере машиностроения роботы законодательно отрегулированы, то роботы на улицах могут появиться, по мнению сотрудников КФУ, только через 40-50 лет, как в России, так и в Европе. Там такая же ситуация, то есть везде законодательная база она очень не готова к таким решениям выпускания искусственного интеллекта на дороге. Вопрос о том, когда же процесс роботизации начнет масштабно заменять человечество, так и остается открытым. Нам же остается только наблюдать за этим процессом. Дарьяна Храбрецова, Ленардо Универ Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.